братва всем привет сегодня я хочу поделиться с вами видео из своего архива который я снимал для вас ровно год назад во времена экзаменов егэ это видео влог который я снимал за 5 минут до экзамена и 5 минут после экзамена в нем я делился своими ощущениями впечатлениями во время экзамена, до экзамена и после экзамена приятного просмотра Привет всем, вот у настал последний экзамен, для меня последний из важных, один из, сейчас буду сдавать алгебру, вчера вечером решил мне покупать водички и шоколадки, потому что я надеялся где-нибудь зацепить по пути, но в итоге все получилось как всегда, ладно, хотя бы ручка есть с собой, как бы не то, чтобы я что-то боялся, потому что я уже писал экзамены, два написал экзамена, русские литература, поэтому страха во мне почти нету. И мальчишка. пошли, пошли, да. конечно. Передайте Презал. нам удачи. Удачи, <смех> удачи, удачи, удачи. Итак, я вышел с экзамена, сдал сейчас последний серьезный экзамен. Не могу уверенно вам ответить, насколько хорошо я это сделал, потому что я очень сильно тупил. Нужно было чаще репетировать перед самим экзаменом по алгебре, потому, поскольку меня репетитор кинул в последний день, у меня из головы все повылетало, и поэтому я выходил из аудитории один из последних. Остался я и еще один парень, который тоже сидел тупил. Э, поскольку я очень наблюдательный, я смог заметить все тонкости, которые не предусмотрели на ЭГЭ. Надеюсь, они пойдут в ва ваше благо для тех людей, кто будет на следующем году, в следующем году сдавать, либо в этом году. Но ни в коем случае не на благо тех, кто организовывает этот экзамен. Во-первых, телефон можно было пронести спокойно э, в ботинке, также не знаю в какое-нибудь место, потому что сканером проверяют чисто, ну так для ПАФСа, не знаю, типа, чтобы вы видели сканеры сразу же забоялись и пошли выложили телефон. На самом деле сегодня, когда я проходил, я заметил, что они разрабатывают через раз и те люди, которые сами стоят сканерами, это какие-то, не знаю, учительницы или кто они. Ну, в общем, это не полиция, как была на ОГ или ГИА в моем случае. Она просто стояла, типа, не хихикала, типа, кажется, он не работает. Это как-то вот так вот выглядело. Потом, ну, она провела сквозь себя, он сработал. Потом, какая картина, потом она провела сквозь меня, при условии том, что у меня в кармане были две ручки, паспорт и всякая фигня, она должна была спросить, типа, что это вообще? Извините, я сейчас, возможно, запинаюсь и строю неправильное предложение, ну, типа... У меня был шок, потому что я увидел несколько заданий, которые я давно не репетировал И понял, что я их не смогу написать Еще что я заметил Камеры стоят, да, но никто прямо в них в упор не пялится Поэтому можно будет перешепнуться Я на всех экзаменах перешептывался с соседями Еще очень хорошо сделали, что вариантов не так много на всю аудиторию выдается То есть по литературе вообще было два варианта И то половина заданий в разных вариантах одинаковые то есть вы можете списать, подглянуть. Сейчас, когда я писал алгебру, я у соседки, не не повезло очень, на всех трех экзаменах я сидел на последних партах. И рядом со мной всегда выпадались варианты, которые были либо подобные моим, либо одни и те же. Спасибо боженьке, наверное, за это. Я не знаю, как так получилось, возможно, так было у всех. И сегодня я краем глаза, когда девочка переписывала свои в планг с ответами я подглянул и это мне помогло решить несколько заданий ветер немного расслабился поэтому я могу продолжить излагать свои мысли на камеру э, на один из предметов не буду говорить каких не буду говорить кто э, один чувак засунул себе телефон в ботинке не курю брата а я сам с собой да дурак просит сигарету, а потом называет дураком. Вот весь менталитет. Короче, чувак засунул себе телефон в ботинок. Когда он шел, он шел вполне уверенно, и, подозр... и подозрений он вообще не возникал у людей. И поэтому он успешно его пронес. Когда вам сканером проводят по телу, они до ботинков не проводят. Даже если они проводят, вы просто уверенно говорите, что у вас в ботинке там, не знаю, металлический каблук. Вы знаете, кому передать привет? Вы знаете, кто я? Привет! Кто я? Филиппет! Да! Филипэн. Ну вот, если вы надумали пронести на экзамен что-то нелегальное, вы должны вести себя уверенно. Это немаловажно, потому что, если э, участники среди организаторов, которые ЭГЭ проводят, заподозрят в вас что-то неладное, то они сразу же подумают, что, естественно, что тут что-то не так. Именно поэтому вы должны Идти на экзамен с хорошим настроем. Что я подметил? Если у вас сохраняется хорошее настроение перед экзаменом, то и на экзамене оно будет соответствующее. Я всегда вообще стараюсь мыслить позитивно. Не всегда, а перед каким-то важным делом. И это мне, естественно, помогает, потому что это какая-то своеобразная защитная реакция от того, что меня ждет. Так, что я еще забыл, сейчас помню. Нам рассказывали, что экзамен-то слишком серьезно. Там будет тотальный осмотр, досмотр и тому подобное. Но на самом деле все не было так серьезно. Возможно, так кому-то показалось, когда вы сдавали. Мам говорили, что телефоны можете не брать, потому что везде стоят глушилки. Кстати, сейчас мою училку будем проходить. Глушилки стоят не везде. Вообще в всех-всех всех аудиториях я ни разу не видел. Здравствуйте. Училка профессия. Она меня очень любит. Я очень люблю прогуливать без рук. У нас я взаимно. В общем, нам сказали, учителя вроде как не должны врать, потому что они из твоей школы, и им нет, по сути, смысла врать. Когда они подходили к школе, или когда они были в школе, в одной из тех, которые установлены глушилки, у них связь действительно пропадала. Я не знаю, возможно, они это говорили, чтобы нас запугать, Потому что, может, они за нас волнуются, чтобы мы там нигде не спалились. Я не почувствовал сегодня, когда я был в школе, что у меня пропала связь, и в прошлые разы. Также в нашей школе люди сдают ЭГЭ, и я ни разу не видел там ничего похожего на какие-то глушилки. Э, ну, связь, естественно. Один раз перед экзаменом мне зачем-то люди начали скидывать ответы. Некоторые люди, не знаю, просто, наверное, побоялись за меня. И они скинули ответы. И вместо того, чтобы есть перед экзаменом, я начал их переписывать, записывать на листок. В итоге я положил эти в ответы в носки В носок вам никто не полезет Это просто может быть, можете быть уверен на 100% Если у вас там конечно ничего не будет торчать так, Надеюсь меня сейчас не собьют с этой камерой Будет эпично Ну вот, прогалку можно спрятать в носок, в ботинок Не знаю, в карман, потому что бумажки Любой сканер не обнаружит бумажку У меня один раз из кармана что-то торчало она спросила, что это, я сказал, типа, это карман мне такой. И все, она спокойно пропустила, видите, я уверенно ответила, она меня пропустила, без сомнений. Фух, что еще могу вспомнить? Ладно, сейчас вспомню, сейчас расскажу по ходу. Кстати, если вам интересно, как я сдал все эти три экзамена, то есть литературу, русский язык и алгебру, то я... Не знаю, как вам ответить. Мне это задают каждый день, поэтому я лучше вам сразу отвечу, чтобы потом много раз не пересказывать. В литературе нужно 5 сочинений. 5 сочинений, представляете, за 4 часа написать 5 сочинений. Для, для меня это далось трудно. Хоть и все книги, которые мне попались, я читал. Я не успел написать одно сочинение. Еще у меня было несколько фактических ошибок. Фактические ошибки заключаются в том, что у Есенина было... Село называлось... Ну, Есенин родился в селе, которая называлась Константинова. Я почему-то написал Константиновка. Это фактическая ошибка считается. И такие фактические ошибки по ходу того, как я существую после экзамена, я вспоминаю в своей голове, они у меня всплывают. Поэтому с каждым днем, с каждым раз, когда я вспоминаю какую-то свою ошибку, э, мне кажется, что я все хуже и хуже сдам ЭГЭ. Кстати, вот мои однокласснички, которые только что алгебру написали. Пацаны, поздоровайтесь! Че, как написали? Как настроение? Я покакал. Ты покакал? Не, ну реально, тяжело нет. тебе удалось, нет? Нет. Типа, ну люди хотят знать, насколько это страшно. Вообще легко. Будущее легко. поколение. Я все сложно, пиздец. Мне кажется, все сейчас в комментариях напишут, что ты шутник. Пиздец. На этом видео, к сожалению, боролось и пацаны не успели договорить, что ни одни из ответов, которые они нашли вконтакте и в прочих средствах информации, им не подошли, поэтому я даже не знаю, стоит ли искать в этом году ответы КГ. Но на самом деле, на всякий случай, дабы перестраховаться, на вашем бы месте я запихал бы себе в носок какие-нибудь предполагаемые ответы, которые появились бы в сети за час до экзамена. На этом я с вами прощаюсь, делайте что хотите, ставьте лайки, дизлайки, главное не нажимайте на колокольчик, также делитесь этим видео со своими друзьями, со своими одноклассниками, и, возможно, они не будут так сильно волноваться перед экзаменом и узнают информацию о ЕГЭ чуточку больше. Всем пока!